Хотел показать вам монетки а, Вот эти монетки, их конечно никто не пробовал на зуб Не, ну, не проверяя их на серебро или там драгоценный металл По ним постреляли из пневматики Из хорошей такой дорогой пневматики В тире вот такой пулечкой Вот и так вот они а, деформировались Тир 50 метров Хорошая, да, еще раз говорю пневматика с оптикой вот так можно на 50 метров попасть в 5, в 5 копеечек вот вот такой пулечкой вот а сейчас посмотрим что можно сделать 366 -м ткм -м. на расстоянии метров 20-15 попробую попасть вот в такую деревяшку с монетками Эксперимент не особо увенчался успехом, потому что попасть сложно, и когда попадаешь, они просто улетают в неизвестном направлении. Но вот одно я нашел, двухрублевую, то есть, ну, конечно, более интересно согнуто, чем от пневматики. Но единственное, попасть, конечно, с 50 метров будет довольно проблематично. То есть метров 10, там 15, еще реально, а дальше уже это сложно небольшой по скрипту видео было снято после того как один из наших э, товарищей с работы александр сходил пострелял в э, тиры с пневматикой я наверное был немножко задет и хотел сказать что все-таки огнестрельное оружие оно естественно мощнее интереснее ну